Здравствуйте, дорогие мужчины, мои подписчики, зрители моего канала. Меня зовут Елена, как вы все знаете. И приветствую вас на нашей с вами встрече. Встреча посвящена будет вашей теме, которую вы предложили. Называется она «Остались ли чувства у женщины?» По отношению к вам, естественно. Вы знаете, тот резонанс, который я получила от вас после крайнего видео, да, я могу сказать, что я, правда, очень рада за многих из подписчиков, которые коренным образом изменили свою личную жизнь. Стали счастливее, восстановили отношения, которые были когда-то утеряны, э, изменились внутренне, э, стали выстраивать свои отношения. И э, самое главное, стали счастливыми людьми. Для меня это очень важно, что вы... Э, на глубинном уровне начинаете раскрывать свои потенциалы, свои внутренние, можно сказать, задачи да, реализовывать как человека, да, вот как мужчины. Многие из вас становятся не просто счастливее, а открывают как бы ключевое в своей судьбе. И даже есть такие мужчины, которые пишут о том, что для них это было как гром среди ясного неба. И это повлекло за собой сумасшедший уровень эмоций, позитивных эмоций, да, со знаком плюс. Я очень рада это читать от вас, я очень рада обратной связи. Я вас благодарю за то, что вы такие чудесные рыцари и продолжаете Обязательно участвовать в жизни нашего с вами канала, потому что это безумно важно. Также тот, кто хочет поблагодарить меня за мои чудесные видео для вас, я буду очень рада получить вашу поддержку. Очень рада лайкам, очень рада комментам, очень рада репостам. То есть я понимаю, что не зря трачу свою... Не такое, скажем так, много, ну, как бы сказать, усилия мои, да, они уже как бы приносят какие-то плоды в виде ваших счастливых судей. Я безумно рада это слышать от вас. Сегодняшний наш расклад, опять-таки... Будет авторский расклад, как всегда, на моем канале. Здесь будет задействовано две колоды. Романтическая колода не так давно. Я, я уже делала расклад а, на этой колоде. Он был довольно-таки вами а, воспринят чудесно. да Это одна из новинок у меня. Я очень довольна этой колодой. Она прекрасно показывает ваши судьбы. А, Называется «Романтическая таро», так как сегодня тема у нас «Чувства». И я беру, естественно, деселлер этого века, я считаю, да, оно как бы Таро, но это как реплика Таро, да, Таро это старинная система, а это реплика, то, что было сделано в этом веке, называется на магии наслаждения», ваша одна из самых любимых. Если нужно будет, я возьму карты Ленорман, если надо будет уточнить что-то. Сегодня мы смотрим, остались ли чувства у женщины, которая вами сейчас будет загадана, Возможно, этот расклад подойдет абсолютно всем, хотя я его как бы задумываю, да, задумываю для тех дорогих многочисленных подписчиков, которые просят, жаждут узнать, если они в разлуке, давно в разлуке, да, давно нет. Каких-то ну, близких отношений, женщина нравится, но по ну, каким-то причинам, да, у каждого они, естественно, свои, нет возможности сейчас общаться, либо что-то мешает, да. Вот мы посмотрим, а что там у женщины, да, вот в данный момент времени, как она проводит это лето, или как она что, собственно, в ее жизни происходит, и заодно посмотрим чувства, да, остались ли чувства у вашей визави. Ну что ж, вы погружаетесь свое, ну, вы уже все солнышки знаете прекрасно, внутреннее, да, в точечку G, вашу внутреннюю космическую такую невесомую часть вас, то есть такой подсознательный уровень, где происходит какой-то таинственный план, который вас связывает с этой женщиной. Я же сейчас буду концентрироваться, как обычно. Ну что ж, погружайтесь. Остались ли чувства? Загадываемой вами женщина. Перехожу к картам магии наслаждений и дополняю свой расклад. Погружаемся еще сильнее в ту таинственную негу, которая вас когда-то связывала. Либо связывает сейчас, даже если вы не общаетесь. Либо вам мешает расстояние, либо что-то еще. Это не так важно. А важно, что между вами. Остались ли чувства у вашей любимой женщины? Ну что ж, ребята, расклад выложен. Конечно же, я Выложила их, как вы видите, сразу э, рубашечками вниз. И естественно, я уже понимаю, конечно же, какой рассказ сейчас будет. И я могу вас обрадовать. Чувства не просто остались, они пульсируют. На обороте колод у нас сегодня иерофант, верховный да, жрец. То есть это старший аркан чудесного свойства. Я уже говорила о значении этого аркана в многочисленных своих видео ранее. Кстати, те, кто любит, скажем так, расклады на отношения, можете посмотреть предыдущие мои видео. И эта история, которая здесь сейчас будет мною рассказана, она, знаете, она как продолжение предыдущей истории, о которой мы говорили. То есть, если вы знаете да, уже канал и видео, которые я делаю для вас, вы прекрасно понимаете, что здесь проигрывается судьба всех тех подписчиков, которые ставят лайки, участвуют в жизни канала, и здесь считывается их судьба. Так вот, Верховный Жрец говорит о том, что ваша судьба сейчас находится в очень а, таком а, периоде, очень важном, понимаете, сейчас идет, а, если вот так образно сказать, да, сейчас идет а, обустрой, обустройка ваших, настроек друг на друга мы говорим о чувствах этой женщины я могу сказать, что эти чувства также важны не только для вас но для нее тоже она, даже если она сейчас находится в других отношениях она приобретает для вас не просто важность как женщина, которая была когда-то в вашей судьбе либо в вашем сердце сейчас находится и вы чувствуете ее любовь просто тут есть пара которые сейчас не вместе да. об этом я хочу сказать но эта карта дает нам такой посыл вместе с шестеркой Пентаклей что высшие силы именно сейчас помогают вам соединиться и этот расклад как бы через меня дают вам понять, через мой рассказ, что у вас сейчас очень благоприятное время для того, чтобы общаться друг с другом. Как этот человек, так и вы очень серьезно настроены к развитию, продолжению ваших отношений. Вот именно это говорят развороты колод. Именно эту информацию я вам, в принципе... И хотела бы донести да, благодаря э, этим выпавшим картам и Старшему Аркану Верховный Жрец. Основная линия моего расклада говорит о том, что у женщины в сердце двойка чаш. На чувственном уровне двойка чаш – это абсолютное признание этого чувства как чувство любви. То есть, если у вас был достаточно болезненный разрыв ранее для тех пар, которые это переживали, я могу сказать, женщина жалеет о том, что либо вы сглупили, либо, может быть, обстоятельства вам помешали. Она находится в состоянии, вот под этим стоит рыцарь. Чаш, да, она находится в состоянии желания встречи с вами. В Романтическом таро, которое я сегодня взяла для вас итальянского художника, он изображает это как желание мужчин, тот какой мужчина в итальянской маске, да, он находится в городе Рим на площади и он стоит с таким бокалом и решает для себя, что я хочу поразить эту женщину, я хочу чтобы она заметила меня. Я хочу заявить о себе, я хочу показать, насколько я интересен. И эта как бы, символическая маска на нем говорит о том, что он даже пытается, может быть, преувеличить свои какие-то прекрасные качества или заслуги в этом мире, но это делает ради того, чтобы эта двойка чаш у вас состоялась. Женщина же находится в состоянии а, такого, знаете, пребывания в чувственном плане, когда вспоминает о вас. То есть она может фантазировать на эту тему, она может перебирать, может какие-то фотографии, если они у вас есть, а, либо перечитывать ваши письма, если вы их писали. То есть у каждого свой план, а, но она действительно о вас думает, и она думает о вас большим чувством любви. На основной вопрос я уже готова дать сразу ответ. Сейчас я расскажу тонкости вашей ситуации. Кое-что может у многих проиграться со стопроцентным результатом, как обычно вы мне это пишете. Кое-что может не соответствовать, так как расклад онлайн он общий. Кому же нужен личный прогноз, пожалуйста, обращайтесь. Вся информация указана. Ну что ж, чувство любви. Я поздравляю вас. Для тех, кому это было актуально, это прекрасный задел на то, что этот расклад, он приносит исцеление вашему сердцу, если вы страдаете. Почему я говорю, что вы находитесь в состоянии тревоги? Потому что перед этими картами есть ваша позиция, здесь двоечка мечей. Кстати, много выпало у меня повторов, то есть двойных карт, указывающих на то, что вы находитесь на связи, как бы на одной волне с этой девушкой или женщиной. Да? В данном случае возраст не имеет значения. Вам может быть и 60 лет, вам может быть и 20 лет. или там. Не знаю, вот тот возраст, который в данном случае ваш, он здесь полностью просматривается. Не волнуйтесь о том, что любовь доступна только молодым. Это достаточно глупая позиция, так думать, да, человеческая позиция. Дело в том, что чувство любви с годами, я могу вас уверить, я общаюсь с очень большим количеством людей, особенно старшего поколения. И я могу сказать, что именно зрелые мужчины, именно зрелые, которые за 50, они потрясающие личности, потрясающие мужчины. Я сейчас отступлю немножко от расклада. Почему? Я объясню, потом поймете, почему сейчас было отступление. Они, понимаете, они умеют видеть в тонкостях, в деталях уже, да, не отвлекаясь на какую-то браваду, да, на какие-то позерские поступки, они уви, он могут увидеть суть отношений, они могут анализировать эти отношения, они могут вспомнить уже с позиции прожитого, да, с позиции прожитого опыта, они могут понять, насколько важны те или иные поступки или те или иные отношения для них же самих. И они начинают больше любить себя и открываться больше этому миру. Потому что не всякий мужчина 20, 30 или там в 35 лет открыт и миру, и, естественно, отношениям с женщиной. А мне кажется, мужчины чем моложе, тем они меньше понимают, ну, это мое мнение, конечно, есть разные мужчины, есть мужчины и в 20 лет удивительные, но общаясь с огромным количеством, можно сказать, своих удивительных подписчиков, я сделала вдруг такое открытие сама не ожидала такого, да. Что мужчина, который находится в таком зрелом уже возрасте, он как бы открывается больше этому миру, а женщина наоборот, как ни странно, женская суть она достаточно в нашем да, в нашем обществе можно сказать, шаблонно да, не дает женщине выразить себя, там начинает, допустим, 60-70 лет вот этого порога. К сожалению, общество как бы навеивает вот эти рамки возрастные. И женщинам в данном случае очень тяжело поверить даже в свою какую-то привлекательность для другого человека, для партнера. У мужчин же это наоборот, это время рассвета, этот возраст, время уже понимания, что и как, и зачем я живу. да. И ценности каждого дня их прожитого, они уже по-другому расценивают время. И на что потратить это свое время свободное, да? То есть тут вот такой момент. И вот здесь вот выпадает эта двоечка карт, здесь видно тревоги именно мужчины, здесь двоечка мечей. Мужчина на выборе находится в основной своей массе, здесь... Здесь двойные карты двойки мечей. Вот еще одна карта двойки мечей выпала. Это говорит о том, что выбор какой-то мужчине предстоит. И он очень переживает по этому поводу, потому что сделать этот выбор ему мешает по девятке мечей очень много обстоятельств. У каждого это свое, но в основном это нервный, такой нервозный план мужского осознания этой ситуации. То есть мужчина видит то, на самом деле какой-то негатив, которого, возможно, уже и нет, если он даже был, да, если это действительно были причины для того, чтобы переживать. Но оно уже как бы давно ушло по карте «Девятки мечей», да, а мужчина продолжает находиться в нерешительности, скорее всего, потому что был прожит большой кусок времени, когда этот выбор не был сделан вовремя, и эта карта «Двойка мечей» она превратилась уже в двойную, да, в двойную реализацию на этом столе в виде этих двух карт, что есть какая-то доля сожаления, что выбор не был сделан вовремя, потому что сейчас, возможно, уже все утеряно. Вот мужчине я хочу объявить, который очень переживает, что действительно у вас были причины переживать, я это понимаю прекрасно, но перед этими картами здесь чудесные карты взаимопомощи, 8 пектаклей, То есть либо эту женщину, которую вы загадали, вы когда-то с ней общались по каким-то рабочим процессам, либо вы помогали этой женщине. У вас была, понимаете, у вас была какая-то взаимосвязка. Взаимо какие-то... Вы решали, э, помимо того, что вы не нравитесь друг другу, да, мы уже это уже выяснили, вы решали какие-то общие... Э, возможно, у вас вы коллеги были, либо э, увлекались чем-то одинаковым. Но вот вы где-то кооперировались, И это было настолько ярко по карте Солнце. Да, первая карта в этом раскладе говорит о том, что ваши отношения были... Это был старший аркан Солнца. Это была солнечная энергия, энергетика сумасшедшая. Эта энергетика в центральном ряде проигрывается еще одной картой старшего аркана Солнца, пожалуйста. И здесь стоит рядом карта тройка чаш. То есть ваша встреча вас ожидает, как и в прошлом моем раскладе, Который назывался: а... ой, не могу вспомнить. <смех> Думаю, сейчас только об этом канале, да? Не могу вспомнить, ребят. Ну, вот прошлый, прошлое, которое вы вот сейчас смотрите, да, крайний мой расклад, там были те же самые карты, вышли, но на других колодах: карта Солнца и карта тройки чаш то есть вашей встречи. Понимаете, вашей встречи, у вас, вам предстоит солнечная встреча. Та же встреча по аркану солнца, которая была у вас когда-то, когда вы только познакомились. Вы, скорее всего, познакомились где-то в каких-то деловых сферах, каких-то через коллег, либо через какое-то общее занятие. Где-то вот вы нашли друг друга, и для вас вы сразу себя зажгли, вы сразу вдвоем почувствовали вот этот накал страстей карта солнца и вот эта же карта выходит вот она центральный ряд двойка чаш я уже произносил до да? пашку вернее рыцарь кубков и то есть карта встречи до да? любовной встречи и двойная карта солнечная встреча под ней то есть вам как бы две встречи предстоит, представляете, вот уже на этом столе, одна встреча это от вас, как бы вы мечтаете об этой встрече, а вторая точно такие же карты говорит о том, что эту же встречу планирует в своей, возможно, голове, в душе, вот в чувствах, да, Женщина вряд ли планирует это как бы в действиях, но в чувствах она эту встречу чувствует, да, что вот она будет, что она ее проигрывает. Прекраснейшие карты, очень светлые, очень красивые. Здесь же, кстати, по двойке мечей рядышком карта Луна в романтическом Таро, о котором я сегодня говорила, представляла эти новые карты, да, эта встреча говорит о том, что вы фантазируете о Очарование этой женщины. Здесь изображена эфилевая башня и такая парочка, которая на фоне балкона, да, эркер такой французский балкончик. Здесь такая огромная луна, вот такая же, как сегодня у нас на небе полнолуние, и дама в таком красивом платье прошлого века с корсетом и вы сзади приобняли ее, и это все очень романтический сюжет, но по двойке мечей, еще раз, двойная карта, мы говорим о том, что этой встрече что-то мешает, мешает по причине того, что у вас есть какие-то стопоры, есть какие-то проблемные моменты которые вы пока не решили в своей жизни вот так выпали карты что я могу сказать расклад чудеснейший следующие карты вашего будущего да если ваша встреча состоится мне показывают карта влюбленный старший аркан и королева чаш Ваша женщина, она здесь опала королевой чаш, то есть же, любимой женщиной в вашей жизни, которую вы безмерно дорожите, любите. И ваша, собственно, встреча в Венеции под мостиком, гондоле, Видите, гондольер даже изображен. Вот такая интересная здесь ситуация. Очень красивый сюжет. Вот, вот это ваше будущее. И следующие карты: колесо фортуны опять-таки, старший аркан. То есть, это по удаче вселенской, да, у вас колесо фортуны сейчас крутнуло, и удача на вашей стороне. То, что я вам говорила по оборотам колод, да. И на этой удаче что у нас идет? У нас идет рыцарь Пентакли то есть, это рыцарь вестник того, что мужчина, который получает эту удачу он получает ее уже в материальном плане то есть пентакли до да, ценности скорее всего у вас будет новый уровень жизни новый уровень дохода возможно у вас откроются какие-то жизненные до да, двери в новые абсолютно новые для вас неизведанные Порталы, можно сказать, удачи, денежной удачи, бизнесовой удачи, потому что вы будете счастливы. Здесь колесо удачи на что? На открытие материального плана. Естественно, отношения тоже можно назвать пентаклями, да? потому что это тоже большая ценность для вас. Для вашей же женщины эти отношения всегда были... Эти карты показывают всегда были удачи, как и для вас тоже, но пришлось много ждать, потому что Рыцарь Пентаклей ранее я уже в раскладах говорила, это Рыцарь, который долго стратегически решает, вынашивает идеи, планы, то есть намерения строит, да, но в действиях он тормозит. Вот об этом эта карта, что вот удача на вашей стороне, но вы притормаживаете. Под этими картами, которые я только что сказала, да, у вас здесь такая... Десяточка мечей, Королева мечей. То есть мне показывает судьба ваша, вот судьба в виде колеса фортуны, что на данный момент времени ваши отношения приостановлены, вы на них поставили точку. Ну то есть, да, в прошлом. И здесь выпала ваша женщина в роли Королевы мечей. То есть это о чем говорит, что она сейчас не показывает свой сердечный уровень, скорее всего вы не общаетесь по этой карте, но наблюдаете как-то за этой женщиной, потому что здесь по сюжету чувственного плана магии наслаждений полностью логично видно, что где-то вы друг друга, может быть, в социалках видите, и при этом как бы молчите, но страстно друг друга наблюдаете. Вот такая позиция здесь, как бы такой непонятности ваших отношений в том, в том как бы, аспекте, что вы, ну, знаете, как несерьезные второклажки. Вот-вот любите друг друга, да основные карты. Вот ваши встречи там солнечные. А на самом деле у вас сейчас вот это вот «Королева мечей» и «Десятка мечей». «Десятка мечей», а еще раз повторюсь, это как бы новый виток. Да, вы остановили отношения, но, но отношения предполагают как бы единица-ноль, да, нумерология, что они выходят на новый уровень, но для этого нужно действие. Собственно, об этом а, я уже говорила. И финал моего расклада, да, финал какой – что нам говорят, собственно, по поводу этой десятки мечей и королевы да, мечей, да, интеллектуального уровня вашего, что вы в основном думаете, прокручиваете в голове, но ничего не делаете. А финал таков, король чаш, пожалуйста. И на романтическом таро у нас уходит восьмерка жезлов. Восьмерка жезлов именно в этом таро, она здесь как бы дает такой второй уровень понимания, раскрытия этого потенциала здесь. Это что значит? Что у вас будет возобновление отношений. Восьмерка жезлов – это также карта скоростного какого-то принятия решения. Помощи высшего какого-то сознательного вашего я – вашем понимании ситуации. Что такое король чаш? Это абсолютная пара королеви чаш, которая здесь уже выпала и выпала на карте Старшего Аркана Влюбленной. То есть, если так перевести на русский, да, старологического, то Мироздание видит вас парой, короле, король и королевы чаш, и вы влюбленные, влюбленные по иерофанту, то есть двойная карта высших сил выпадает здесь. Она говорит о том, что вы очень большая ценность друг для друга, да? шестерка пентаклей. Вы огромная ценность, которая, возможно, вами была неосознанно утрачена, по этим всем, да, вот, двоечкам, которые я только что говорила до этого, вы утратили нечто большее, чем связь какую-то между вами, вы утратили, скорее всего, смысл, смысл вашего развития, что ли, в жизни. Возможно, поэтому вы и захотели этот расклад, да? Остались ли вообще что-либо осталось на этом пепелище вашем, да? Я могу сказать, здесь чудесный прогноз. Такие карты в личных раскладах очень редко выпадают. Если они выпадают, то эти чувства, они священные. Я могу сказать, здесь выпали абсолютно по двум колодам столько двойных карт, столько подсказок. Здесь выпали какие-то удивительные намеки на то, что, что если не брать в расчет чувства, то можно, в принципе, прожить пустую жизнь, потому что все самое ценное выпало здесь, но оно вами не было прожито, да? оно было прожито когда-то в виде какой-то части вашей жизни, потом дальше у вас был раскол и разъезд друг от друга скорее всего, причем это было сделано неожиданно по девятке мечей и это было очень болезненно для вас двоих, как я уже это понимаю. Высшие силы очень хотят, чтобы вы соединились, поэтому здесь такой чудесный задел в виде королевы и короля чаш, и это упадает в позицию будущего. Ну, а восьмерка Жезлов, как всегда, говорит нам о том, что вы все-таки общаться начнете, и начнете, скорее всего, переписку сначала, потом, может быть, у вас возобновятся Звонки, вы будете осторожничать по рыцару Пентакли, я уже понимаю это. Колесо Фортуны, кстати, хочу сказать, такая карта двоякая. Она, с одной стороны, вам говорит, что вы везунчик да, по жизни здесь, в данном раскладе, и что сейчас хорошее время для вас, но Колесо Фортуны очень быстро двигается вперед. Его никто не властен переменить в ту или другую сторону, и я могу сказать, что у вас действительно много а, внутри вас, много каких-то нервозных состояний, которые вам мешают понять, насколько ценно время в отношениях, насколько ценны а, проявления истинности, да, искренности в ваших отношениях. Потому что вот эта двойка чаш, двоечка чаш, она у вас здесь, как бы, знаете такой позиции именно в данный момент времени мы смотрим. А, так как у, я уже говорила, энергетики дня меняются, и возможно через месяц, э, либо два месяца а, для тех дорогих зрителей, которые вот сегодня смотрят, ситуация может коренным образом поменяться. Поэтому, если для вас это дорого, пожалуйста, я думаю, вам этот расклад очень понравился. И эта информация, которую вы получили, вас зажгла. Потому что здесь очень чудесные карты выпали. Я, наверное, возьму все-таки Ленорман. Мне хочется, знаете, вот посмотреть более, так сказать, более... Ну, дополнить эту красоту, да, вот что, что еще я могу сказать. Остались ли чувства, да, давайте еще раз спросим уже другую колоду. Остались ли чувства к вам у загадываемого человека, близкого человека для вас? То есть, насколько в сердце вы занимаете место, да, у этого человека? Что такое чувство? Это не просто думает ли, вспоминает, или там что, что хочет, да, а остались ли вот то самое сокровенное, что вас когда-то связывало. Смотрите, Луна. Луна в этой колоде – это очень интересная карта. Она говорит о том, что здесь у человека преобладает, на данный момент времени мы смотрим, да, преобладает именно к вам, такое таинственное ощущение вас. То есть здесь наоборот у нас карта Орхидеи. Во-первых, есть в этом что-то, некая такая сексуальный подтекст. Да. Очень бы хотелось с вами вечером, вечером, кстати, и днем по карте Солнца, быть вместе вот, вот такой момент здесь есть Давайте еще посмотрим Остались ли чувства Но то, что человек о вас думает И думает как О, о непростом да, Непростом встреченном своей судьбе личности, да, это сто процентов карта Луна. Она, конечно же, имеет миллион значений, смотря с какими картами она выходит. И все это читается в симбиозе. Но в данном случае я могу сказать, что вы какой-то необычный, а сами по себе человек. Возможно, вы обладаете тонкой натурой, потому что карта Луна. Выходит на людей э, очень э, таких, знаете, тонкой организации, очень ранимых, с одной стороны, э, очень таких романтичных, даже я бы сказала. Вот такое отношение к вам. Смотрите, карта ребенок. К вам чувства самые искренние. Вот эта колода, она, я имею в виду именно колода Ленорман она всегда раскрывает более глубинно немножко с другой позиции да вот я сейчас задала вопрос насколько эти чувства которые женщина испытывает, насколько они действительно к вам искренне да и вот выпала карта ребенок искренность искренней чем карта ребенок чувств не может быть здесь как бы даже не сексуальные чувства да хотя карта орхидеи да ну лилии. Как бы здесь она называется, но здесь изображены орхидеи. Она уже говорит о том, что сексуальное чувство присутствует у нее к вам. Но карта ребенок говорит о том, что вы, как дети, понимаете, вы как дети, вас что-то соединяет что-то очень искреннее. Для кого это было актуально, пожалуйста. Пишите, мне будет очень интересно, как у вас это проиграло, что именно в этой карте. И вот карта письмо выходит. Это говорит о чем? Что эта женщина в своей душе, в своем сердце постоянно разговаривает с вами. Возможно, она какая-то необычная, эта женщина. Возможно, вы так. Может быть, вы общаетесь... Как-то меня загадывают пары, которые общаются по перепискам. И такое может быть. Но здесь карта-письмо. И карта-письмо, кстати, вестник того, что вот то, что мы смотрели на Таро, на этих двух колодах, это будет в скором будущем. И в скором будущем у вас будет встреча. Карта-всадник. Видите, на всех трех колодах сегодня я вытянула карты встреч. То есть у вас... Три раза, да, мы смотрели на трех колодах, три раза выпала карта свидания. То есть у вас э, не просто остались чувства, ваши чувства, они жаждут воплотиться в этом уже земном воплощении в виде этой удивительной встречи. Встречи какой? По Луне, таинственной, чувственной. По карте лилии верны для вас, у вас верные отношения. Даже если у вас были размолки, вы друг друга всегда держали в фокусе, скорее всего. Потому что карта письмо говорит о том, что вы очень ценны друг для друга. И, скорее всего вы говорили друг с другом через какие-то мессенджеры. Может быть, у кого-то так проиграется. Может, кто-то пистолярным жанром да, писал письма. Такие ребята тоже могут присутствовать здесь. И ваши чувства обновятся по карте ребенка. Они искренние, но они скоро обновятся и, и запылают новым страстным огнем по карте солнца. Вот так вот сегодня я прочитала Ленорман для вас. С добавкой к этим картам Таро. Я могу сказать, что здесь было три карты Солнца. Представляете, три карты Солнца. Здесь было три карты встреч. Это я считаю просто грандиозно. И здесь было две карты Луны. Пожалуйста. Луна в Ленорман и Луна в Таро. Здесь, кстати, в романтическом Таро, я уже повторюсь, говорила, что карта Луна обозначает вашу встречу какую-то очень красивую. Я уже описывала да, эту карту, какую-то встречу, которая, ну, скажем так, как из кино, да, вот какого-то кино, которое может быть только ваше. Лучшая часть вашей жизни здесь изображена, как бы, да, вот. Как бы кадры из кинофильма о вас, о вас двоих. Ну что ж, король и королева чаш двойка чаш: э -э карта Солнца, иерофант, карта Влюбленные, колесо Фортуны. Я не знаю, наверное, сегодня старшие арканы просто пестрят сообщениями о том, что этот расклад какой-то, ну, просто бомбический. Он бомбический, потому что он... Ну, не знаю. <смех> Я такие карты, вот так вот, чтобы они сразу выпали, наверное, впервые вижу на столе. Ребят, это потрясающий. Сегодня у нас 3-4 августа, и это что-то потрясающее. Так увидеть такие, такие удивительные... Связочки. Ленорман тоже меня очень сильно порадовал. Карта свидания вас ждет. Ну что ж, я рада была вам помочь увидеть, может быть, самое важное событие, может быть, самую важную встречу для вас, самую желанную, скорее всего, по карте солнца. Да? Не зря все-таки три раза выпадает одна и та же карта. И я думаю, что я думаю, что для многих из вас это лето будет судьбоносным на события, судя по вашим выпавшим в раскладе картам ярким, солнечным. Я вас очень люблю, обнимаю, как всегда. Всех-всех-всех чувствую. Пишите как можно больше, что у вас там проигрывается. Участвуйте в жизни канала обязательно ставьте лайки, потому что тот, кто не поставил лайк, у него вообще ничего не сбудется. Это я вам сто процентов говорю. Потому что, ну, это некрасиво с одной стороны не ставить лайк за то, что делается для вас, а с другой стороны, вы как бы даете, знаете, вот даете вселенной, показываете, что вы в это не верите. А если вы в это не верите, то оно и не сбывается для вас. И я же для вас э, абсолютно бескорыстно сделала вот это видео. Почему? Потому что мне очень хотелось, чтобы вы увидели, насколько ваша жизнь может быть другой. И без печали, без горести, о которых вы, допустим, писали мне месяц назад и расстраивались по каким-то моментам. А сейчас вы уже видите, что ваша жизнь меняется. Ну, а мы сейчас посмотрели с какой скоростью она меняется и будет меняться дальше. Ну что ж, до новых встреч на следующем моем видео. Как всегда, с вами была ваша Елена. До свидания. Будьте счастливы.